Всем привет, вы на канале Drops Easily и сегодня будем рассматривать такой проект как Etern. Этерн это автоматизированная экосистема, также это автостейкинг, как и прошлой компании, если вы смотрели мои обзоры, данная компания предлагает высокий заработок при высокой годовой процентной ставке API, а точнее данная компания предлагает нам тысяч процентов годовых и каждые 20 минут 72 раза в день мы можем получать награду за хранение токенов у себя просто у себя на кошельке также помимо всего этого компания разрабатывает приложение которое будет сочетать в себе как децентрализованное приложение различные лотереи launchpad и много другое там будет панель инструментов и приложение DAP для удобной навигации, безопасный агрегатор монет, безопасные репозитории для разработчиков, частые запланированные лотереи, магазины и мерчендайзинг, также безопасный старт и платежный шлюз. Помимо всего этого будут проходить различные ИДО для разработки реальных проектов и Memelotch Let's Fight для безопасных азартных игр, ориентированных на инвесторов с низкой рыночной капитализацией. Это же комп комплексные торговые инструменты и боты, графики в реальном времени и децентрализованная биржа и сеть инвесторов. Все это будет находиться в одном приложении, что, считаю, возможно будет довольно-таки удобно. На сайте есть ссылки на социальные сети, где мы можем получить нашу техническую поддержку или задать любые вопросы, на которые мы получим свои ответы. Это не финансовая рекомендация, это просто обзор данного проекта. Все свои инвестиции делайте аккуратно, потому что здесь высокая процентная годовая ставка, значит очень-очень высокий риск потерять вообще свои средства. На этом мы обзор закончим, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, все ссылки будут в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!